всем привет с вами марат компания фундамент спб сегодня у нас второй выпуск из токсова где мы строим дома в стиле хай-тек значит на текущий момент стройка у нас уже длится порядка двух недель здесь на данный момент мы уже завершили работы по устройству котлована под нижний дом и занимаемся устройством подпорных стен из габиона под на участке номер два под строительство второго дома по дому номер один, который нижний, значит, земляные работы завершены. Сейчас мы вышли на отметку дна, ну, на отметку низа фундаментной плиты, которая будет заливаться под фундамент. Но ввиду того, что здесь достаточно экстремальный уклон и в геологии, которую мы делали изначально, есть суглинки, которые могут Проскальзывать при большой нагрузке Решили еще раз перепровериться Сделали еще раз геологию Уже в выбратном пятне Четыре скважины И вот сегодня ожидаем получить результаты От геолога Который нам уже ну, Даст полное понимание По состоянию грунтов По их несущей способности Ну вообще какие риски есть и, соответственно, после этого мы уже с нашим конструктором обсудим еще раз проектное решение по фундаменту. И будем активно приступать к стадии строительства. Опять же, ввиду того, что вот такой большой склон, первый раз мы здесь сделали две геологии. Делали геологию обычную, ну, то есть бурили 8-метровые скважины, ну, и смотрели качество грунтов. И также делали статическое зондирование. Но ввиду того, что был сложный доступ именно к пятну, достройки мы не смогли именно в этом пятне сделать эту геологию мы сделали здесь на горе там на горе внизу сделали. ну само пятно мы ну попали но плохо ну соответственно геология была не совсем адекватная сейчас мы выбрали у нас геологи смогли заехать на машине уже в само пятно сделали эти скважины посмотрели но предварительно все в порядке даже возможно мы немножко так сказать найдем оптимизацию в конструктиве фундамента Потому что на текущий момент у нас запроектировано Насколько я помню, 118 буронабивных свай Плюс фундаментная плита Большой объем армирования и бетона Но это необходимо для того, чтобы заикорить дом Так как дом находится на склоне И склон продолжается вниз Внизу есть вот этот пруд, в котором э, Ну... Много воды, и он подмывает основание. Для того, чтобы исключить вот это скольжение, мы закладывали достаточно мощный фундамент. Вот. Ну, Сейчас все-таки провели геологии. Сейчас у нас уже будет точно конкретная, без излишнего запаса конструкция, которая точно выдержит дом, но без лишних перезапасов и, соответственно, затрат. На следующей неделе планируем уже произвести перерасчет, найти самое оптимальное конструктивное решение. И приступаем к стадии активного строительства. В процессе выборки мы грунт значит опускали вниз со склона. Вот здесь вот это уже пятно, которое находится, э, ну, соответственно, правее меня, оно уже где-то на 3 метра выше, чем существующий рельеф. Э, в зоне, которая уходит у нас в откос. Мы там вкопались порядка 6 метров в саму местную грунтовую вот эту в грунтовый откос. И, ну, также наблюдаем, чтобы он не осыпался, но пока вроде все в порядке. Ну и, в принципе, бед никаких не ожидаем. По участку номер два, на котором мы строим а, дом, а, в котором в концепции заложен въезд снизу. Ну, также отличие, да? То есть, если на этом участке мы врезаемся все-таки в местный рельеф, и уходим, уходим от всякого рода подпорных стен, то есть у нас будет в целом дом вписанный в местный рельеф, который практически не меняется, то на этом участке мы возводим подпорную стену, будем создавать нижнюю плоскую террасу, с которой уже будет доступ в сам дом. Соответственно, для того, чтобы ее создать, нам необходимо отсыпать участок грунтом. Но для того, чтобы во что-то можно было упереть этот откос, мы создаем подпорную стену. Сейчас ребята ее непосредственно возводят. Это стена из габионов. В пике она будет высотой 6 метров. Вот с той стороны здесь она сейчас ступенчато будет подниматься. В перспективе мы вот этот откос будем с подсыпать, ну и соответственно также будем завозить, потому что вдоль э, стены из габионов необходимо отсыпать материалом, который хорошо фильтрует воду, то есть это песок хороший. Здесь есть песок, но он немножко за э, с примесью глины, и ну соответственно будем отсыпать и поднимать эту стену. На текущий момент ребята монтируют нижние маты, э, на них потом будет уже устанавливаться сама стена из габионов. И после того, как мы ее поднимем, будем отсыпаться В перспективе также, когда мы будем копать котлован под дом номер 2 Грунт из-под него мы будем отсыпать в стену Тем самым формировать как раз эти плоские площадки вот. Ну и на сегодняшний момент, наверное, это все новости с этого участка А, также габионы Вот мы в прошлом году проводили работы с габионами Которые были выполнены только из оцинкованной проволоки В этом году решили применять вот покрытие цинк-полимер, соответственно оно такого зеленого, более приятного цвета, также оно более надежное с точки зрения ну, ее, его долговечности. Встретили нашего доблестного прораба на этом объекте Александр. Значит, Александр на этом объекте курирует в целом все строительные процессы, ставит задачи Бригадиром, который выполняет их, работает со спецтехникой. Вот. Александр, вопрос такой, как в голове уже уложилось, как тут будешь с грунтами работать? Да, все уложилось, будут все равно подводные камни, которые будем решать по месту их выползания, как говорится. А Текущей ситуации, какие-то риски видишь здесь в целом? В проектных решений или в целом в организации? проектных решений нету рисков есть риски оползания грунтов вот это может занять время а так в проектах все вроде пока нормально ну все благодарю тебя за отчет смотри на ютубе в целом зачастую когда мы строим дома мы конечно стараемся на берегу собрать всю информацию по грунту по рельефу по местной вообще вот так сказать ситуации для того чтобы на берегу все процессы рассмотреть принять правильные решения проконсультироваться со специалистами в каждой области ну или с геологом с геодезистом с конструктором с инженером по сетям вот и соответственно составить уже окончательный проект и после этого заходить на стадию строительства Вот, строительство на таком На склонах мы, конечно, уже Практиковали вот. Ну, склоны максимальные На моей памяти, они были, ну, порядка там, 5 -6 метров, шести Это, ну, то есть Участок, по которому можно свободно Плюс-минус передвигаться На берегу собрать всю информацию И принять решение Здесь, ввиду того, что уклон, ну, он Реально экстремальный сложный и сразу на берегу вот окончательного решения мы принять ну как бы его приняли концептуально э, вот но ну, так или иначе сомнения у всех остались вот и соответственно для того чтобы еще раз их перепроверить соответственно не чтобы э, не было такого что там пальцем в небо ткнули ну попали не попали э, сомнения у всех остались для того чтобы быть уверенным в то что мы все-таки движемся в прав правильном направлении, потому что бюджет строительства существенный и ответственность за то, что мы тут строим, тоже достаточно высока. Мы вот решили еще раз перепровериться, провели геологию, сделали четыре точки. А, а, ну как бы в основном геология как делается Максимально далеко разносятся точки Для того, чтобы посмотреть непосредственно сам разрез А на этом склоне это особенно важно Потому что у нас есть, вот, ну когда копали экскаватором Смотрели на пластование грунтов Есть слой плодородный Потом идет супись, Потом идет какие-то ну, мелкие пески Потом суглинки идут вот, соответственно, нам надо было понимать, вот этот слой на пластовании, он продолжается по всему склону, или все-таки внизу есть горизонт какого-то суглинка, на который все это дело со временем, ну, как бы, э, насыпался уже верхний слой, осел, и на нем все это дело стоит, соответственно, если у нас нижний слой тоже идет под углом, ну, вот, который я говорил, проскальзывающий слой тогда, конечно, это рисковая история. И нам надо будет усиленно вот с теми 118 сваями эту фундаментную плиту, но ну, в целом фундамент заливать. Если все-таки же у нас в основании есть ну, одинаковые слои грунтов и нету проскальзывающих грунтов под углом, соответственно, в таком случае риски существенно уменьшается, и мы будем заниматься уже оптимизацией затрат на строительство фундамента, возможно, уменьшим количество свай, вот, ну, как получим отчет, будем принимать соответствующие решения. Но ну, пока готов, готова площадка, сделали водоотводную канаву, чтобы пода здесь не стояла, здесь вот сейчас я хожу, это уже, ну, родной материковый слой, вот здесь у нас, соответственно, два крыла у дома. Мы их пока обратно грунтом пригрузили, чтобы не было распушения. Ну и чтобы сверху, там пока идут дожди, не было размокания этого слоя. Вот, вот. в этой зоне уже у нас идет насыпной слой. Но ну, мы на него опирать фундамент точно не будем. Мы пока просто выбранный грунт сюда сложили. Со временем мы его, когда уже... Сейчас примем решение по конструктиву Еще немножко подвинем Дойдем до материка, отсыпем это все пятно Песком, щебнем И уже на нем будем производить наши работы Здесь у нас, ну такой получился Большой откос В целом граница участка идет ну, вот, По границе пруда Перспективы, перспективе Возможно здесь тоже какая-то интересная история Родится именно с облагораживанием Прибрежной территории Но это будет потом Вот в целом, наверное, так. Для меня, как для инженера, проектная вот эта вся, вот эта работа с точки зрения проектной деятельности и именно стадии строительства очень интересна, потому что это очень хороший опыт строительства на таком склоне. Ну и также, в целом, помимо опыта, здесь ну, такой уникальный проект, который можно реально себе записать в портфолио и им потом гордиться. Участок номер два – Здесь, соответственно, возводится стена из, из габионов. Ребята сейчас уложили уже нижние подушки на первую ступеньку, вторую сейчас будут собирать. Сетка у нас, э, э, ну, нижний мат, размер у него 3 метра шириной, 2 метра, э, ну, как бы одна площадка и ширина у него 30 сантиметров. Все это заполняется гранитным щебнем, фракция камня 200 70-250, соответственно, ну большой камень к маленькому ровненько складывается, все это дело укладывается руками и, ну, ввиду того, что он очень плотно связан одной сеткой, конструкция достаточно такая тяжелая, объемная и крепкая внутри себя получается, соответственно, она может нести нагрузки, которые будут на нее потом создаваться от местного грунта. У нас в целом конструктивное решение какое? Мы опираемся на местный слой, Соответственно, здесь мы оперлись на местное пятно. Это, в принципе, была самая низкая точка этого участка. И поступенчато будем сейчас подниматься и уйдем вот до того забора. Врежемся в склон и выше уже пойдут вот габионные сетки. Вот ребята уже первую сетку положили. У нее есть анкировочная зона, которая будет уходить в откос и втрамбовываться уже в основание для того, чтобы стенка была не просто, Ну, так сказать, стенкой, которая никуда не закреплена, у нее будут э, выполнены Анкировка уже в сам откос уплотненный. И она, ну если будет возникать излишнее давление За счет вот этой сетки, которая будет на 6 метров уходить в сам откос Будет, ну, прекрасно воспринимать нагрузку И никуда не будет уходить Вот в зоне, которая у нас уже будет там с более 3-4 метров высотой Мы будем также применять полиэфирные сетки для анкировки в местный э склон что ну, дополнительно увеличивает нагрузку. Так, еще раз расскажу. Мы, значит, в прошлом году применяли в основном сетки из цинка на этом объекте. А, на самом деле к, удивлень... к нашему удивлению поставщик прислал нам сетки с покрытием цинк-полимер. Ключевое отличие в том, что ну, они зеленого цвета, а не стального, как оцинковка. Ну и срок службы у них немножко больше, потому что ну, есть дополнительное ПВХ полимерное покрытие Здесь у нас внизу как раз лежат вот эти маты Сверху, вот здесь, посередине стены будут вставать уже габион То, что я говорил, у габиона есть вот эта анкировочная зона, которая, ну, она должна выпрямиться, ребята ее выпрямят Она уже является частью габиона, соответственно, ну... Она жестко завязана, и когда вот как раз вот здесь она сейчас разложится и уплотнится, она он, за счет нагрузок, который будет на нее давить, сетка будет ее держать. Ну, конструктивное решение такое. На самом деле мы в первый раз с таким работаем, но проектировщики, которые занимаются проектированием стены с габионом, нам, нам это решение предложили, мы посмотрели. А, наши конструктора изучили методологию расчета несущей способности подборных стен, подтвердили, что это хорошее решение и мы, соответственно, его взяли за основу. Вот в основании укладывается геотекстиль, э, фра, плотность 200. Э, под ним мы укладываем песок, уплотняем виброплитой и, соответственно, идем матами. Сегодня мы сейчас заканчиваем связывать эти маты и пойдем выше постепенчо. Уходить и уже монтировать сами габионы и отсыпать вот этот откос в перспективе мы здесь получим ну такой равномерный склон сверху донизу и сверху получим плоскую площадку, на которую уже будет опираться часть дома и на ней будет располагаться уже у нас парковочная зона ну и так, на сегодня, наверное, все это был второй выпуск из Токсова заедем сюда, наверное, через недельку или две снимем следующее видео если кому-то интересно более подробно, чтобы мы рассказали о каких-то темах связанных с этой стройкой пишите нам в комментарии мы подготовимся в следующих видео обязательно ответим на эти вопросы ну в целом все, с вами был Марат фундамент СПБ всем пока